Зона Гей. Новый сезон, горячие премьеры, еще больше игр, топы по тематикам, новинкам для мобильных устройств и для ПК. Рубрика «Не до игр». Пройдем за кулисы сфер развлечений, узнаем, как сегодня живут любимые нами настоящие персонажи из популярных игр. И разберем все самое интересное из мира технологий. Поиграем в World of Warships Blitz с русскоязычным флотом номер один. Страх. Игроки из списка ТОП-10 покажут вам, как правильно топить корабли и научат умело сражаться на каждом из них. А также стримы и разбор серий Royal Flash из вселенной PUBG. Зона гейм. Зона твоих развлечений. Теперь в Discord и в TikTok. Подпишись.